Всем привет! Вы на канале Светленьких. Сейчас будем делать крутой запуск. Первый запуск телефона, да? да? Посмотрим, что тут у нас есть. Вот такой телефон. Привет. А, а -а -а -а. Привет. <связываем> Зарядочка и AirPods. Вот, Они же уже идут в комплекте. Вот это телефоны. А нет, это С двух сторон тут наклеено вот эти пленочки. Я их сейчас буду открывать. Это. Это защитное стекло. Сейчас будем вставлять симку. С этим телефончиком надо быть аккуратной. Hey. Ребят, все, что я увидела в айфоне, это поменялось я. Вот, видите, она стала посередине, а была... Была раньше вот тут. Вот. Ближе к верху, да? да-да. Ну, mm. Еще... Появилась портретная сел. Да, Еще лучше видите, камера. Лучшая да? камера начала быть, ну и посветлее стало. Сейчас я вам покажу камеру портретом выбираем свет, например вот такой вот. Ну как-то так. Я еще Держит батарея в этом телефоне дольше, да? да? Очень дольше. В общем, советуйте ребята в комментариях, какой чехол нам купить. А еще тут стало посмотрите, ребята, как камера. Нам нравится, а как вам? Напишите в комментариях. Ребят, давайте проверим тут динамик и как YouTube. Тут работает, потому что я Больше пользуюсь... всего пользуешься Ютубом, да? Да, Нам и фото угу, Давай, Первое включай Первое видео Первое видео с Ну, например, ладия. Ну что, звук? Четче, а, громче, да? да? Э, ребят, мне, конечно, этот айфон понравился Ну, тут в вот этом телефоне одна причинка Потому что вот это стекло и вот эта вся поверхность, она очень залапывается пальчиками, видите, я ее уже залапывала. Так что я решила купить чехол. Ребят, завтра я вам покажу свой чехол в Инстаграме. Ребят, что мне еще понравилось, то что тут не надо переходник, а оно просто так включается. В телефон. Ребят, я люблю продукции Apple и советую вам. Тотя, как тебе этот новый телефончик? Ну, мне он нравится по продукции, как он снимает. Ютубка хорошо ловит, фоткает, он хорошо очень. В общем, мы довольны продукцией Apple, да? Советуем да. всем, желаем всем иметь такие телефоны. Нравится? Напишите в комментариях, нравятся ли вам наши обзоры, продолжать ли нам их делать. И, и подписывайтесь вот нас телефоны. Вот. Всем пока!